встретил марию я нахожусь на самом центре махмутлара за моей спиной вы видите привет меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции я начинаю цикл передач о районах алании вы часто спрашиваете чем отличается один район от другого вот решил сделать цикл где расскажу об особенностях каждого района алания начнем... начнем мы с махмутлара махмутлар Махмудовка по нашему Махмуд это имя лар множественное число так я для себя расшифровал название этого полюбившегося уже и мне района махмуд лар высоты птичьего полета отсюда мы и начнем смотреть за ним вот он какой. Самый популярный среди русскоговорящих экспатов район. Самый зеленый и самый доступный по ценам на недвижимость. Выбор недвижимости в мухмутларе самый большой и разнообразный валани. От 28 тысяч евро за квартиру 1 плюс 1 в шаговой доступности от моря до шикарных вилл, окруженных банановыми плантациями. Ларова. Где же здесь люди? Я чувствовал, что не ту мне карту подсунули. Не туда мы вышли. Ну ничего, дойдем до Провианта через недельку А там мы махнем Махмутларовку. Здесь живет очень много экспатов и наших русскоязычных отдыхающих. В зимнее время около 25 тысяч и в летнее около 70 тысяч людей населяет этот э, замечательный район, который некогда был деревней. но ну, а потом пошли стройки, стройки, вот например, как это. И район расстроился вот до таких вот больших размеров. К слову, по протяженности он один из самых больших в Алании. Постоянно происходят стройки. Вы можете пойти гулять по застроенному современными зданиями району, а закончить свою прогулку либо возле моря, либо возле гор. Кстати, горы называются Торос, очень красивые, большие и мощные. И также вы можете набрести на какие-нибудь развалины древнего зодчества. А это развалины древнего э, города Наула. Этот город был построен из известняка, мрамора и гранита. Давайте посмотрим. сделаем два шага. И посмотрим, что же здесь. Да, знакомый нам махмутлар встретил Марию. Давайте познакомимся. Вы откуда приехали? Мы приехали из Рязани, из России. Отдыхаем здесь уже две недели. Вот сейчас третья неделя. А Махмутлар действительно такой русскоязычный район? Много тут русских? Да, очень много наших соотечественников. И, в принципе, наверное, даже уже местное население к этому адаптировалась. И мы часто слышим русский язык, и не возникает проблем, если мы, допустим, нужно в магазине что-то приобрести. Тоже таблички меню на русском языке присутствуют? Да, присутствуют и таблички, и меню. И, в принципе, очень удобно. И поэтому, ну, приезжаешь, разницы не чувствуешь, какого контраста, да, не возникает длительной адаптации Мария, скажи, пожалуйста, что тебе здесь понравилось, в Махмутларе? Здесь тепло, как бы сама погода, пляж достаточно комфортный, и инфраструктура, я считаю, тоже достаточно развитая. Есть и детские площадки, и есть и магазины, и аптеки. В общем, все, что необходимо. То есть можно приезжать налегке, если что, всегда можно здесь всем снабдиться, так сказать. Отдыхайте хорошо. Спасибо спасибо вам. буквально еще 20 лет назад все здесь было ну примерно вот с таким вот пейзажем были пальмовые плантации я сейчас иду по банановым рощам здесь делают здесь собирают бананы вы слышите как это все происходит а выглядят они сейчас вам покажу как и я тоже это в махмутларе вот вот так вот они выглядят и чтобы вы понимали для того чтобы они не пропадали вот таким вот образом их накрывают. я нахожусь на самом центре махмутлара за моей спиной вы видите стелу big ben это часы ну наподобие лондонских но со своей Колоритной спецификой южного побережья Средиземного моря. Так что вот центр Махмутлара Биг Бен. Но это банк, который находится тоже в центре, недалеко от турецкого махмутларского Биг Ну, вы знаете, здесь очень много всяких услуг, которые предоставляет этот банк. Но помимо этого есть еще и другие банки, которые выставили на этой же улочке свои банкоматы и при желании можно фактически все банкоматы за один раз воспользоваться ими если придете сюда в центр 50 метров от биг бена и вы видите за моей спиной Беледи. по-турецки это звучит как администрация и вот билетия вы видите автомобиль полиции которая следит за порядком ну и чуть чуть подальше впрочем сейчас вам все расскажу подробно ну а это поликлиника, куда стройными рядами могут приходить все отдыхающие и проживающие здесь граждане для медицинского обслуживания. В Махмутларе очень много зелени, детских площадок, спортивных площадок. Так что ваши дети могут себя чувствовать вольготно. Очень много вывесок на русском языке. Есть в Махмутларе и своя поликлиника, где есть русскоговорящий доктор. Ну и естественно магазины. Есть огромное количество русскоязычных магазинов, назовем это так, потому что вывески и всевозможные ценники тоже на русском языке. Вот как, например, здесь Видите? пельмени. Пожалуйста, к вашему, сколько есть и овощи, и фрукты, и все это по очень хорошим ценам. Ну, остальное вы знаете. Если не видели, посмотрите мои обзоры. В них я рассказываю, что сколько стоит. Ну а пока рад вам представить. Русскоязычный магазин, в котором есть много товаров, которые вы так любите. Есть большое количество всевозможных знакомых нам знакомые нам продукты. Черный бородинский хлеб, 10 грив, есть сухарики, которые вы можете употреблять под полюбившееся вам какое-нибудь пиво. Да, оно тут тоже есть. Есть у нас тут еще и внимание пельмени, вот, которые здесь делаются. И, понимать, таких пельменей. Есть еще и вареники, вот стоит они 19 лир тоже, видите, большом количестве. вареники, пожалуйста, 21,50. Ну кроме этого есть еще и пряники, причем двух видов. Есть и гречка, если кто не знает. Есть еще соленья, вот 24 лиры. Так что здесь можно приобрести то, что вы любите и то, что вы едите у себя на родине. В махмутларе в двух местах проходит рынок вот то место на котором я сейчас стою заполняется обычно палатками тут даже видны разметки и каждую субботу здесь огромное количество фруктов овощей и даже вещей вы видите справа от меня слева от вас чехана, где сидят мужчины, играет в излюбленную турецкую игру окей а сзади меня вот там подальше строящийся большой торговый центр ну а за ним уже только горы. Круче гор, что? Только горы. Правильно. 410 метров над уровнем моря. За моей спиной церковь, которая была открытая в 2017 году. И называется она Иконная Божьей Матери Писидийской. Православный храм. И вот сюда все православные граждане могут приходить и наслаждаться общением с Богом и красивыми видами. Вот такие вот тут мандарины. Красивая. Обстановка располагает к общению с Богом. Посмотрите, как здесь все прям дышит природой и красотой. <музыка> Пляжи, наверное, это самое важное, что здесь есть. Это море за береговой линией сразу хочу сказать что берег здесь достаточно широкий просторный очень комфортный вид на аланийскую крепость за моей спиной но есть свои нюансы вот обратите внимание вот эти вот такие вот плиты естественное происхождение они могут быть весьма опасными поэтому обязательно одевайте резиновые тапочки но через каждые ну примерно скажем так в среднем 50 метров ездит такие вырубленные проходы в открытое море. Так что можно комфортно туда заходить. Вот такой вот он пляж Махмутлара. Для многих иностранцев Махмутлар это шанс исполнить свою мечту жить у моря. Минимальные инвестиции, и вы находитесь уже здесь. Буквально за считанные минуты. Ну, Хорошо, не минуты, а дни. За несколько дней можно, к примеру, оформить на покупку своей недвижимости. И здесь вы будете посреди гор и моря находиться очень комфортно и приятно. Кстати. Сейчас еще спрашиваете про цены на недвижимость. Расскажу, потому что я именно этим и занимаюсь. Сейчас я нахожусь на крыше дома, достаточно такого большого сете. У меня клиентка Ирина из Швеции приобрела здесь квартиру один плюс один, где есть и хамам, и сауна, и бассейн, и детский бассейн, и горки, и детская площадка. Тренажерный зал. Во многих сете в домах есть ресепшн, где вы сможете прийти и забрать платежки из электричества или завода. После того, как вы приняли хамам или потренировались, можете с друзьями присесть в общественный кинозал. Вот, вот здесь есть проектор, специальный экран, и сможете посидеть, посмотреть на бассейн. Это зона барбекю, где можно делать мангал, как говорят, в Турции. Во многих сетей так сказать, на всякий пожарный случай, в случае перебоя с электроэнергией, есть генераторы. Вот в этом есть часа. В подобных комплексах есть стоянка для автомобилей, куда вы можете спокойно заехать и поставить автомобиль и не переживать. Хотя 24 часа в сутки... Есть тут охрана, смотрит через камеры на все происходящее на территории, и будьте уверены, здесь муха не пролетит. А еще интересный момент: вот подобные электрические мотледики вас комфортно довезут до моря. Ну а это центральная улица, которая уже давным-давно известна всем как главная улица Махмутлара Улица Ататюрка. Здесь видите стройку, здесь будет строиться. Очень красивый комплекс, так что если вас заинтересовало, обращайтесь. У меня, кстати, есть каталог недвижимости. Можете там смотреть много предложений по строящимся объектам. Очень рекомендую. На все. Диндуандем, асля на до гиле-гиле. Ну и наконец просто Чао, друзья. Пока. Прямо иду сквозь чаще. Иду сквозь банановые заросли. Тут кругом банановые деревья, пальмы. И я вот прямо как в чаще, казалось бы. Вот, кстати, вот эти вот бананчики. Сейчас я вам покажу, как они тут растут. Вот в этих пакетах они чтобы не замерзли от перепадов. Может и ночью уже прохладно Вот эти самые бананчики. Вот так вот они растут. И вот я выхожу, казалось бы, это все большие плантации. Но О, я в Махмутларе. Да, это тоже Махмутлар. Но где вот? В каком районе у вас во дворе будет находиться историческое место? А вот здесь, здесь, вот посмотрите, чуть-чуть разворачиваюсь, и вот у вас здесь жилые комплексы, район пышет здоровьем. Прогуливаясь по кварталам махмутлара вы можете зайти сюда и прикоснуться к истории. Древний город лаэртас который был построен древними из известняка гранита и мрамора. И, кстати, этот город имел и свой собственный порт. Короче, история здесь кругом. Прямо-таки у вас во дворе. Посмотрите. Можете выйти во двор и прямо в музей под открытым небом. Вот так вот. Махмутлар.